Это будет всегда. Поэтому хотелось бы сразу на этапе имплантации постараться восстановить этот дефект вертикальный. И вот поверьте мне, просто есть работы итальянские, они показывают то, что мягких тканей абсолютно достаточно в этом участке. Не, не надо делать никакую костную пластику, не надо там эти 3-4 миллиметра, да, какими-то титаническими усилиями, тем более, что... Вертикальные костные дефекты на верхней челюсти, во фронтальном участке, это очень сложная ситуация. Даже с этими поддерживающими пинами и так далее, это все равно достаточно сложные дефекты, которые очень тяжело восстанавливаются, потому что питание там, к сожалению, недостаточно для них, и она по вертикали, верхняя челюсть растет нехорошо. Вот. Что в этом случае? Мягкотканный трансплантат. А вот это, да, вот здесь именно ошибка почему я вам сказала по каким угодно он придет и скажет доктор, у меня черная дырка вот здесь вот черный треугольник вы что мне сделали, это мне некрасиво я свищу там, пою туда и так далее коронка должна выглядеть вот так вот нормальный зуб вот его Сна пусть она там будет у вас плюс десна должна получиться после самой операции. Вот здесь вот мы предполагаем установку имплантата. Вот наш какой-то временный там пусть абатмент, какая-то там которая позволит поставить ну, временный абатмен, как правило, металлический мы используем, не знаю, кто-то может что-то другое коронка провизорная естественно, что она выведена из прикуса, это само собой вот такая она нигде не прикасается к десне и контактирует с соседними зубами фактически у режущего края я это подсмотрела у итальянцев на симпозиуме. Они теперь все реставрации на этапе пластики какой-либо делают вот таким образом. Для них, да, они как бы не эстетично, не похоже. Она смотрится некрасиво. Она получается все время где-то в половину... Высоты от соседнего зуба. Но она дает возможность через четыре с половиной месяца получить великолепный результат эстетический по мягким тканям. Везде сохранные сосочки, везде хороший конгломерат десны. И потом ортопед уже. Делает действительно полноценную, через 4,5 месяца конструкцию. И стоит и заметьте, что для этого не нужно делать никаких Космопластических пластических мероприятий, да, что будет удлинять сроки лечения, делать их менее прогнозируемы, менее благоприятны для послеоперационного периода для пациента. А скажите, Ригашка, с времени можно использовать? При таких э, я начинаю через 3 дня выписывать, чтобы они. Вот пока чуть-чуть, чтобы швы как бы стабилизировались, и все. И потом пусть. Они все равно будут бояться не дочищать. Я вот уже просто как-то это опыт такой. Так там я не пойму. Прям должен быть открытый этот. Абатмент. абатмент. Да, да. Да. Вот прямо открытый абатмент. Вот. Но единственное, что они вот делают, у них какие-то белые. Я так, я у Зукеля спросила. Да, они временные. Я у Зугеля спросила, он, он сказал, что это временный пластиковый аббатмент. Он выглядит не так, как наши временные пластиковые аббатменты. Но там была такая толпа, его начали И там Опять, с... опять на аудитор, да? Он более плотный. Он более просто, вы знаете, как бы... Зрительно он Край. более такой, Дополный, как вот, он похож передачи. на керамический. Вот и я нет. поэтому и смутилась. Я его спросила, говорю, не а не что, а грубо, а а а Батман постоянный не уже не сразу керамический вы сделали? Он не говорит, нет, не это временный не пластик. Не не не пластик. пластик. Я ну, говорю, ну вот как-то меня смутило, что он выглядит не так, как, потому ну, что наши это такие серенько прозрачные, вот они как бы на фотографиях. А не буду спорить. Но это временный абатмент, он торчит, какой хотите, хоть металлический, пластиковый, и здесь на нем коронка. Значит, а чуть... и те, вообще Может, у них станок стоит? Я не будет. буду, не буду как бы, с этим даже спорить, потому что меня это интересовало только с точки зрения, что и мне нет. туда вставить. А ну, да, это само. не дело вообще. Вот самое, самое главное, вот пациент, доктор, да, допустим, понял, что он совершил ошибку на этапе ортопедической ортопедического лечения, что его делать? Вот утратил этот случай. Ну мы вот сейчас разберемся, я вам покажу, как мы, как мы это решаем. Да, К сожалению, здесь приходится делать уже пластику мягких тканей, но она другого объема. Здесь вы во время имплантации делаете забор, да, если у вас есть бугор, вы берете с бугра трансплантат, да, доэпитализированный. Если вы берете его с неба, если у вас нет бугра, например, да, нет возможности, там, есть восьмые зубы, э, доэпитализируете, устанавливаете его сюда, то это все в одну операцию. Вы же понимаете, что Пациент намного легче все это перенесет однажды, чем когда вы еще потом, через полгода, вдруг очухиваетесь и начинаете делать пластику мягких тканей. Ну, это не здорово, но исправлять свои ошибки тоже надо, они и у меня есть, и я тоже. Но я стараюсь не отпускать никуда таких пациентов и все, если нужно, доделывать самой. И там, переделывать, исправлять свои какие-то нюансы, ошибки. Поэтому, наверное, как бы это правильно. По каким-то, там, может быть, постгарантийным ситуациям, как угодно. Но я считаю, что врач должен сам исправлять, чтобы понимать до конца, что и где он. Он на своих ошибках выучится сразу. Просто стремительно. Он начнет искать э, решения. Почему мы с самого начала, я вам сказала, что переимплантиты – это эмпирический путь познания. То есть вот столкнулся сегодня с этой проблемой, решаешь эту проблему, завтра столкнешься. Но вот я поняла, что Зукелия, он сказал, что это самая частая ситуация в их клинике, не воспалительные переимплантиты, атрофические. то есть вот у них это самая большая проблема – обнажение резьбы имплантата, вестибулярная поверхность, на верхней и на нижней челюсти фронтальные зубы. И он для них специально вот сделал это исследование, работу и разработал метод. Поэтому вот он вот этим локусом именно занялся, потому что у них вот частота встречаемости. Такая. Я э, скорее никогда не так давно вернулся, они э, делают так. Они на упреждение работают. Они ставят имплантат. Профилактика, и то, делают. о чем мы говорим. Они ставят имплантат, сразу ставят в форме и сразу подшивают трансплантат. Они увеличивают, пусть лучше будет чуть больше потом. Ну, они говорят, что усадка есть, Усадка и, есть, и, да, и они а. А Это то, о чем республика. мы с вами говорили, об атрофических процессах. Сразу это все подшивают, информик ставят, и, и, и, и, и, и, и. Значит, мое личное мнение вы хотите узнать или клинические данные? Да. А что <связычное> вы хотите услышать? <связычное> все, все, все. Клинические данные, значит, говорят о том, что. Метод установки имплантатов одномоментно с формирователем десны или закрывая его заглушкой имеет на существование в равной степени. Не образуется никаких там соединений и никаких помп. Это мифы. И никакого... это. Я сейчас объясню, почему начали ставить формирователь сразу в области имплантата. Для чего это было сделано? Чтобы Нет. несколько манипуляций не очень есть. А вот мы, допустим, Нет. трансплантат сразу подшили, да, к чему он поддерживает, какая поддержка. А как его формировать и поддерживать? Простите, пожалуйста. Но он же все-таки является какой-то стенкой. Металлической. Да. А что он поддерживает? Нет, мы сразу, мы это не владеем, это владеем, сразу, сразу. Знаете, для боже, чего придумана боже. вообще методика для того, чтобы не было был такой доктор, он сейчас работает, он придумал вот эту методику установки формирователя вместе с имплантатом. Это сделано только для того, чтобы исключить микроподтекание в будущем при установке абатмента, потому что они говорят о том, что это американская школа,